Привет! С вами сегодня Иван Круглов, и в этом видео я расскажу вам про мою личную систему заработка на строй деньги от 3000 рублей в день. На самом деле это очень важная тема. Я буду очень много показывать, рассказывать про методы которыми я сам пользовался, что получалось, а что нет. И конечно всю основную часть я посвящу системе, с помощью которой я на данный момент зарабатываю и с помощью которой зарабатывают мои ученики, пока вы слушаете это видео. Поэтому внимательно слушайте, и даже рекомендую взять ручку и лист бумаги, чтобы важные для себя моменты записать. Если вы новичок, это очень вам в дальнейшем поможет. Итак, сейчас многие люди, да и вы в том числе, знают, что в интернете можно зарабатывать деньги. Да так оно и есть, где есть спрос, там будет предложение, где есть предложение, будут деньги. Уже сейчас я расскажу вам понятным языком для обычного новичка, как вам с нуля стартовать свой путь. И уже через несколько дней выйти на доход от 3000 рублей в день. Скорее всего, вы уже примерно понимаете, откуда можно заработать деньги в интернете. Но самый большой вопрос, как это все автоматизировать. Ведь в интернет-заработок мы приходим не за тем, чтобы работать по 12 часов, а чтобы система сама работала за вас. А именно это вы и узнаете, как можно, настроив один раз программу, ежедневно зарабатывать более 3000 рублей на полном автопилоте. И в конце дня регулярно получать переводы денежных средств на банковскую карту, Kiwi, WebMoney, Яндекс-Деньги, Privatbank, PayR, PayPal и любой другой способ вывода, который вам будет удобен. Один раз настроили, а деньги каждый день поступают на ваш счет благодаря автовыводу средств. Но при этом система сама за вас работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вначале я расскажу, как вообще новичок может начать зарабатывать деньги в интернете в 2019 году с полного нуля, без связей, навыков и вообще без финансовых вложений. А уже после понимания о базовых принципах заработка в интернете, я расскажу вам, как можно автоматизировать свой инструмент заработка с помощью бот. Чтобы понять весь механизм заработка денег в интернете, нужно провести простую аналогию с обычной работой по найму. Возьмем обычного офисного рабочего, это не имеет значения. Принцип один: Когда вы устраиваетесь на наемную работу, вы обязательно предоставляете свои навыки. В обмен на эти навыки вы получаете зарплату. Например, в интернете есть такой способ заработка, как фрилансер, то есть удаленный работник. Все как офисный рабочий, только сама работа будет дома за компьютером. Также запомните, в любом случае деньги делаются только на продаже чего-либо, товара, услуги, знаний. В интернете деньги зарабатываются на продаже физических товаров, знаний, услуг, товара много, соответственно есть определенные площадки, в которых объединяется производитель товара и партнер, который за определенный процент будет продавать товар и зарабатывать свой процент с успешной продажи. Я рекомендую это все вам записать, так как это фундаментальное знание для новичка. В любом другом случае, где вам будут обещать быстрые деньги с помощью ставок на спорт или оплатить доступ к серверу за 50 рублей и тут же заработать 10 тысяч, это все, конечно же, обман. Просто так деньги из воздуха не получится заработать. Любые деньги в интернете делаются только на продажах. Но встает вопрос, как продавать, что продавать, а если я не умею продавать и не хочу, то дорога закрыта? Нет, друзья, не нужно раньше времени разводить панику, Сейчас век технологий и уже давно привычный и ручной труд можно автоматизировать с помощью программ. Это уже заранее написанный алгоритм действий, который по одному запуску сразу воспроизводится набор определенных действий, на выполнение которых человеку нужно несколько часов, а программа это может сделать вообще за 20 минут. Да, это гениально и просто, сейчас люди придумывают сложные цепочки действий, а это все на самом деле не нужно. В начале своего пути я пробовал абсолютно разные способы, расскажу по порядку. Долгое время я хотел шальных денег, поэтому пробовал схемы, как обыграть казино, как обыграть бинарные опционы, пробовал себя в ставках на спорт. Скажу так, где-то получалось заработать, где-то нет, но больше всего, конечно, не получалось, так как со временем понял, что эти проекты созданы только с одной целью – взять как можно больше денег с игрока. Поэтому я в какой-то момент забросил данный метод да и заработком это назвать очень трудно. Попробовал всеми известный фриланс, на котором обжегся больше всего. Кто не знает, это когда вы обладаете нужными знаниями, допустим, можете создать сайт, обработать фотографию и так далее. И предоставляете свои навыки заказчику через специальные биржи. А тот платит определенную сумму за выполненный заказ. В этой модели есть деньги и можно даже выйти на доход в 50 тысяч через полгода работы, но есть два минуса. Первое, просто огромная конкуренция и нужно быть мастером своего дела, чтобы иметь заказы и деньги. А мастером можно стать только через пару лет практики, да и то не у всех получится. И второе, очень требовательные заказчики, очень много проблем, так как вы исполнители, вся ответственность лежит только на вас. Поэтому данный вид заработка я бы не рекомендовал вам, хотя он имеет место быть. Также пробовал себя в буксах за копейки, пробовал продавать товары из Китая. Пробовал зарабатывать на информационном сайте, но все это также было малоприбыльным. Имело много минусов и большую конкуренцию. В основном мой путь был основан на двух темах. Это ставки и фриланс. В этих темах провел больше всего времени, но уже больше трех лет я занимаюсь совсем другим направлением, о котором хочу рассказать вам дальше. Итак, перейдем сразу к сути моей системы «Настрой деньги». Но прежде чем рассказать суть, хочу задать вам вопрос. Как часто вы брали или берете кредит, займ, или как часто берут их ваши друзья и знакомые? Конечно, сразу можно ответить, что с большей вероятностью несколько раз брали, либо у вас еще все впереди. И я тоже за свою жизнь брал немало кредитов, да так, что их общую сумму оплатить смог только не так давно. И я подумал, раз уж люди так часто берут кредиты, так почему бы не стать посредником в этой теме и зарабатывать свой процент с выданного кредита? Тем же вечером я нашел партнерскую программу, подключился, взял ссылку, но встал вопрос с продвижением, а кто вообще будет переходить. И тогда я начал искать способы продвижения, перепробовал разные, потерял деньги и спустя долгий период смог найти оптимальную схему продвижения, при этом полностью автоматизировав с помощью бота. Метод продвижения не связан с соцсетями, спамом, рассылками и покупкой рекламы. Подход совсем другой. Схему продвижения взял закрытого платного тренинга предпринимателей, а также автоматизировал весь набор действий с помощью бота. Я один раз в неделю запускаю бота, а он мне приносит ежедневно продажи. Схема проста. Вы подключаетесь к партнерской сети по предоставлению кредита. Берете только свою партнерскую ссылку. Настраиваете всю систему в пару кликов и запускаете бота. Он сам сделает весь цикл действий за вас. И вы уже через несколько часов получите первые продажи и на ваш кошелек поступят первые деньги. Почему такой быстрый результат? Да все потому, что кредиты в нашей жизни – просто неотъемлемый инструмент с огромным спросом. Возникает вопрос – а сколько можно заработать? Зайдем в одну из партнерских программ и подсчитаем доход. С одной заявки доход 80 рублей, а с выданного кредита 800 рублей. При этом выплаты у данной партнерской программы не самые большие. Я работаю с партнеркой, которая платит по 2000 рублей за выданный кредит. Но посчитаем даже по этой цене. Приблизительно бот сможет проводить 20 заявок в день. С них 4 человека получат кредит. 20 заявок 1600 рублей. А 4 выданных кредита это 3200. В сумме получаем 4800 рублей за день. При этом это еще не самые большие выплаты. Есть партнерки, которые готовы выплатить в два раза больше за беспроцентный кредит на определенный срок, а их берут еще больше. В итоге я сам зарабатываю по этой модели более 100 тысяч рублей в месяц и поставил весь процесс на полный автопилот, без моего личного участия. Проверяю только раз в неделю. А сейчас я открыл статистику личного кабинета партнера. Вся статистика пуста, так как это новый аккаунт, созданный только для тестирования. Выбираю дату с начала месяца и по сей день, а именно с 1 по 15 июня. Статистика абсолютно пустая. Перейдем в поисковик и обновим страницу, чтобы точно узнать текущее время и число. Сейчас 9 часов 43 минуты. Утро 15 июня. Я в течение 30 минут произведу настройку и запущу бота. И как только заработаю первые деньги, сразу продолжу запись и продемонстрирую свой результат. Итак, прошло чуть больше 9 часов с момента запуска бота. Точно время сейчас 18 часов 51 минута, по-прежнему 15 июня. Вернемся в партнерский кабинет и обновим статистику продаж. Отлично. Спустимся ниже и сразу видно, что переходов было 139, из них 19 оплат. И итоговый заработок составил 3426 рублей 51 копейка. Эти деньги заработал мне сегодня бот, без моего личного участия. Полностью пассивный заработок. Я решил взять в ученики ограниченный набор людей, чтобы дать им результаты и зарабатывать еще небольшой процент с их дохода. Но набор будет строго ограничен. Вот так выглядит сам курс. В нем 5 видеоуроков плюс бот. Это программа, которую вы настраиваете по урокам. Запускаете, и она вам в режиме реального времени приносит живых клиентов по партнерской ссылке с помощью моего составленного алгоритма действий. И все продажи с итоговым заработком по дням будут отображаться в вашем личном кабинете партнера. Деньги можно поставить на автовывод, тем самым полностью автоматизировав все процессы. Вам не нужно ничего придумывать и додумывать. Следуйте пошаговому набору действий. 1, два, три и получайте деньги. Просто взяли ссылку, настроили программу, запустили, заработали, повторили цикл. Все. Идеально для новичков. Абсолютно без вложений. В сам метод продвижения. И, пожалуй, самый главный вопрос, сколько стоит система «Настрой деньги». Своих друзей и знакомых я обучал символически за 2000 рублей, и они в первый день имели уже деньги после первого запуска программы. Вам я предоставлю скидку, так как это ограниченный набор и скидка будет ограничена по времени. Персональная скидка более 80% и прямо сейчас вы можете получить систему всего за 390 рублей. В комплект входит 5 видеоуроков плюс бот, а также моя личная поддержка в процессе настройки. Пишите мне в любое время, я всегда готов вам помочь. Помните что при оплате у вас есть моя личная гарантия на возврат средств в течение 30 дней. А это значит, что если вы не выйдете на доход от 3000 рублей в день по моей системе «Настрой деньги» в течение 30 дней со дня покупки системы, то просто обратитесь ко мне за помощью, и если я вам не смогу помочь, то верну все деньги назад, так как я полностью уверен в своей системе. Чтобы оплатить, просто нажмите на кнопку ниже, выберите удобный способ оплаты, заполните заявку и оплатить систему. Вы мгновенно получите полный доступ на свою почту. Если что, пишите мне на почту. Контакты указаны ниже видео. А с вами был Иван Круглов. Не откладывайте важное решение на потом. Оно может полностью изменить вашу жизнь. Встретимся в курсе. Успехов!